Здравствуйте! Приобрели шкаф-диван-трансформер в магазине Smarty. Тут вот у нас шкафчики. Все открывается нажатием. Сам шкаф-диван-кровать. Очень удобный. Сейчас покажу, как это все работает. Складываем диван. У нас механизм Дельфин называется. Открываем, перекидываем ножку, и тут у нас подушечки, спальное место готово все. Кладем подушки в и можно ложиться спать. Также подушки можно убрать в сам диван, кому как удобнее. Все поспали, обратно собираем, застилаем кровать. Перекидываем ногу, собирается. И все, готово.